Добрый день! ЭЦП нужна до аккредитации на площадке, так как без ключа вы пройти аккредитацию не сможете. Первым шагом вы регистрируетесь на площадке, чтобы видеть полную информацию о торгах. Вторым шагом для участия в торгах вы проходите аккредитацию. Получение ключа может занять до 20 дней. Сам процесс аккредитации занимает от 3 до 7 дней. Вам нужно учесть эти сроки, если вы собираетесь участвовать в торгах.